Главное отличие от открытых торгов заключается в том, что в них не могут участвовать просто желающие. Сделать ставку смогут лишь те участники, которые были приглашены в торги организатором. В аукционе и конкурсе цена от заявленной суммы повышается на шаг, равный определенному проценту. Это также значит, что нельзя поставить цену ниже заявленной. В публичном предложении цена опускается на определенных этапах.